Всем здарова, с вами Гитр 94. И сегодня мы... у нас будет реакция на тек 7 Official Retro Recap Part 1. Это типа рассказывается события до 7 тейкена в кратком варианте. Субтитры потом добавлю. <свист> <свист> События первого Тейкена Хихач анонсировал первый турнир железного кулака. Награда в 1 миллион billion... долларов. Козуй Мишин вступает в игру. Ничья. Козой стал новым лидером Мишима Дзайпадсу. Событий Тейкен 2. Так вот, спустя... Кор... Король Железного Кулака... Чё? Очень нелегальные эксперименты с животными, у начал проявляться девольский ген. Джун Казама вступила в игру. Ну, например. Отказалась. Я, я беременна. Ого-то-го! Хихача Мишима вернулся, например. Снова. Эх, даже древески где не помог. Козуя. И вулкан его. Хихач снова стал лидером Мишимы Цзайпасу. Событие Taken 3. Обнаружил в Мексике много покалеченных бойцов Taken Force. Огр. Я должен его поймать. О, уже джинки породился. Ну. И мать пропала. Я должен тренироваться, мастер Хейхачи. Садись. Я твой внук. Пауэр yeah. Панч. Пол Феникса Джин Казан уступает в ну, турнир. Йоу, хе <laughs> <over. K> <laughs> Предан Так, появился дьявольский генг джима. Ты плохая персона. Довел Джим В общем, вкратце это все рассказал, что было в первых трех частях. То, что Пол там выиграл в первом текене, но официально... ...лидером стал Казуя. Потом Хихачи захватил, типа... Отобрал власть у Казуи, когда вернулся к жизни. Потом вдруг обнаружил, что у Казуи родился сын, Хихачи его воспитывал, потом предал, когда тот использовал дьявольский ген Да, а, Давайте сейчас до да, второй части...